Всем привет, дорогие друзья, с вами Фэрк 15, и сегодня бы я хотел предоставить вашему вниманию э, неплохой бой на Е25. Не буду вам мешать, наслаждайтесь. Я немного буду комментировать свои действия в бою. я решил объехать противника сзади и помочь нашему классу и сковородочке. Вижу сковородочку и пытаюсь нанести ей дамаг, что мне неплохо выходит. Как ни странно, союзный наш противник т 3485 не обращает на это внимания. И ИС, противник. Это очень плохо. Я начинаю потихоньку разбирать ИСа. Забрал перед этим т 3485 Вот, вижу, что поворачивается на меня ИС. Но Квас помогает мне. И забирает ИСа. Далее мы собираемся отправиться на квадрат d 3 е 3 помочь нашим тяжелым танкам вот я немножко ускорю довольно веселый получил собой вот здесь я подъезжаю Начинаю понемножку сзади раздавать противникам. Очень глупо выкатывается М6 и получает пару плюшек от меня. Вот третья. Пытаюсь достать его под днищем, ставлю на гусеницу, и его забирает наш союзный класс. Пытаюсь попасть в КВ-1С на ходу, но у меня ничего не выходит. Снова один промах рикошет, то есть. И в итоге я забираю класса. Тем временем счет уже становится в нашу пользу. Я обижаю ИСА, он не топовый. И забираю. При этом даже не получу урона. Делаю шот, получу совершенно без сведения. И забираю его. Далее, думаю, направиться за ртой. Чтобы получить долгожданного воина. Вот, я немножко ускорю. И вот, я появляюсь в засвете. Скорее всего, он мне засветил рта, так как пантером 10 не мог меня засветить. Даю две плюшки. Обхожу. И тут забирают ее класс Класс, наверное, совсем не хотел давать мне воины. Вот бой подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. С вами был фарк 15. Пока.